Привет, друзья! С вами Ирина. Сегодня делаю цветок из репсовой ленты. Кому интересно, оставайтесь со мной. Я взяла репсовую ленту шириной 38 миллиметров, и мне понадобилось три отрезка длиной 23 сантиметра. Эти отрезки предназначены для лепестков цветка и два отрезка длиной 10 сантиметров и шириной 4 предназначены для листиков также я буду использовать уже готовые пучки тычинок у вас может быть другая серединка для цветка. Понадобятся булавочки, иголка с ниткой, зажигалка и клеевой пистолет. Делаю лепесток. Сначала обрабатываю срезы. Затем складываю ленту вдвое. Один конец ближний к вам складываю еще раз и внизу фиксирую положение. А теперь смотрите, что я буду делать. Горизонтальный сгиб я перемещаю в вертикальное положение. Закреплю в булавочки такое положение. И теперь смотрите с правой стороны нижний угол у меня углы не совпадают на 7 8 миллиметров так нужно сделать а верхний левый угол свободного конца отступив на два сантиметра ниже среза я обрежу вот так Срез обработаю огнем, а теперь этот конец я отворачиваю от себя и поворачиваю против часовой стрелки. Теперь я совмещаю уголочки слева, срезы, а с правой стороны Уголок будет немножечко выходить в правую сторону. Таким образом я делаю три лепестка. Теперь эти лепестки я сошью. Шить буду вот с этого места, где у меня сложено несколько слоев ленты. Вы видите, вот эти сгибы я прошиваю и делаю еще два угола иголкой. Теперь я подставлю следующий лепесток. И вот обратите внимание, какими местами я их прикладываю друг к другу сгиба здесь и здесь теперь прошиваю уголок и вот эти толстые места Следующий лепесток. Уголок прошить. Теперь я соединю в кольцо лепестки, вот так здесь тоже соединяю, прикладываю те же самые места, что раньше сейчас поправлю этот уголочек, чтобы все лежало ровно. И последние уколы колкою. Теперь я буду стягивать нитку. Сразу скажу, что здесь большая толщина и стянуть лепестки достаточно тяжело. Поэтому нитку нужно взять надежную, чтобы она не порвалась при этой операции. Стягиваю как можно тоже. Ну вот так уже можно оставить. Совсем плотно затянуть просто невозможно. Поправляю лепестки. И теперь займусь листиками. Складываю вдвое. И теперь обрежу на уголок. Зажимаю пинцетом. Срезаю. А срез оплавляю огнем зажигалки. Теперь я прогрею нижний шов и выгну листик, как мне нужно. Этот уголок можно срезать, он лишний. Из оставшегося листочка делаю еще один листик. делаю три листика теперь можно приклеить тычинки и пока месть будет застывать клей я приведу в порядок саму форму цветка вот лепестки немножечко расходятся. А мне нужно более компактный бутон цветка. Поэтому я наношу немножечко клея между лепестками. И склеиваю их. Вот такой вид меня устраивает. Здесь я срезаю лишнее. Вы видите, в каком положении я приклеиваю листики. Они смотрят вверх. Теперь приклею фетровый кружок. На самом деле... Этим цветком можно украсить зажим для волос, резинку или повязку. Такой цветок получился у меня и обязательно получится у вас. Всем желаю творческого настроения. С вами была Ирина. До новых встреч!